приветствую вас дорогие друзья меня зовут Лилия Донскова я директор компании oriflame и сейчас я вам расскажу какие выгоды действуют для новичков которые присоединятся к компании oriflame в 14 и в 15 каталогах то есть эта акция будет действовать в два каталога первое если вы присоединились и в течение семи дней с момента регистрации размещаете любой заказ то получаете в подарок регистрационную плату то есть подписка годовая будет вам стоить 0 рублей если же в течение 21 дня с момента регистрации вы суммарно разместите заказы на 50 баллов а это примерно равно две с половиной тысячи рублей по уже ценам внутренним со скидкой 20% то в следующем же каталоге после того как вы выполните акцию, вы получите в подарок вот такое световое кольцо для того чтобы сделать классные селфи прямо с телефона. Как устроено это кольцо, смотрите. Здесь есть прищепка специальная. Мы прищепку крепим на наш смартфон, чтобы камера была посередине. А на обратной стороне кольца есть кнопочка. Мы нажимаем на кнопочку раз 2-3 и увеличиваем интенсивность света. И направляем камеру на себя, естественно, и делаем чудесные селси. Конечно, сейчас очень важно иметь отличные видео и фотографии для Instagram или для контакта в любой социальной сети. Вот я прям сделала сразу фотографию, очень четко получилось так, чтобы лицо было красивое, без темных кругов под глазами. И вот такое кольцо вы можете носить в своей сумочке или даже в кармане, и когда вам нужно сделать фотографию, то вы просто достаете колечко и делаете классный снимок. И таким же легким движением отключаем колечко и снимаем его с телефона но и это еще не все компания oriflame приготовила для вас целую стартовую программу она состоит из четырех шагов я расскажу вам про первый шаг и первый шаг состоит что вы в течение 21 дня делаете 100 баллов суммарно то есть делали первый заказ может быть второй третий чтобы в сумме получилось примерно на 5000 рублей уже по внутренним ценам со скидкой и тогда в следующем каталоне вы выбираете себе один из ароматов за 199 рублей. Экла Ом или Экла Фам, женский или мужской. Ароматы для торжественных случаев очень вкусно пахнут. И мужской, и женский. Это мой, это Михаила. Мы с удовольствием пользуемся этими ароматами. Я вам рекомендую также прочитать состав этих ароматов может быть даже заказать себе пробники чтобы выбрать какой же взять мужской или женский и выполнить эти условия очень просто для того чтобы у вас все получилось у каждого из вас есть наставник тот человек который вас пригласил в компанию oriflame вам помогут научат разъяснят как пользоваться каталогом как собрать заказ с помощью клиентского чата как предложить каталог своим близким и эта задача становится абсолютно простой для каждого человека я вам желаю успехов а если вы еще не определились с наставником присоединяйтесь к мою команду ссылка для оформления подписки прямо под этим видео я сразу с вами свяжусь и скажу какие вам нужно делать первые шаги и помогу во всем разобраться желаю вам успехов и до встречи! С вами была Лилия Донского. Пока-пока!